Нет такой атмосферы, что вы приехали в Нижний Новгород, а тут все боятся. Атмосфера чувствуется, действительно. Если говорим о какой-то проблеме, раскрываем ее со всех сторон. Для нас важна сама дискуссия, возможность представления разных точек зрения. Для этого и нужен тот самый надо диалогичный модератор, который не позволит условно кому какой-то стране перевесить, захватить. Одно помещение нам отказало именно из-за слова-политика в названии. Да. У нас на площадке нет лозунгов, мы ничего не призываем. Но также вы по сути медиа. Я такой, вот такой вопрос я слышу такой, видимо, в Новгороде. Привет, меня зовут Макс Алибаев. Сегодня я решил познакомиться с ребятами из проекта «Пространство. Политика». Василиса Борзова, Игорь Миглан. И э, нижегородский активист Максим Лебедев. Что такое пространство политика? Чем вы занимаетесь? Это сеть гражданских проектов, дискуссионных клубов. А, а, цель пространства это создать комфортную, а, дружелюбную среду для дискуссии. Ведь политика часто представляется как такой поляризованный, агрессивный обмен мнениями, не приводящий к какому-то компромиссу, консенсусу, не позволяющий друг другу услышать. Мы стараемся это исправить и создать комфортную э -э площадку, где каждый сможет высказаться уважительно, услышав другого. То есть это просто дискуссионные клубы э -э без... Э -э Прямую, без прямого какого-то обучательного формата, да? Это люди горизонтально общаются? Ну, не совсем так. То есть у нас есть разные форматы, и у этих форматов есть разные цели. Есть формат классических встреч, когда действительно, действительно дискуссия организована максимально горизонтально, к нам приходят участники, они а, в разных форматах обсуждают заданную тему, а, а организаторы скорее выполняют функцию модераторов, они помогают вести процесс, скорее как-то объясняют форматы, наталкивают на дискуссию, смотрят, чтобы соблюдалась рамка. Но вот сами они не являются некоторыми менторами этого процесса. Они скорее вот носят функцию, помогающие вести дискуссию, вот так скажем. А есть форматы более классические, как дебаты. Есть такой формат дебар у нас называется, когда дебаты проходят в баре. Такая более неформальная среда, которая больше располагает к восприятию дебатов как чего-то не сверхсерьезного, а интересного, увлекательного, захватывающего, но и при этом трогающего тебя лично Почему вы сейчас появляетесь в Нижнем Новгороде? Это инициатива вот, какая-то нижегородская или сверху у вас какой-то план захвата России? Ну, отчасти то и другое, то есть, когда мы выбираем город, мы ориентируемся, есть ли запрос а на площадку, если есть ребята, которые хотят, чтобы у них появилось пространство, также обсуждать политику, но не знаю, как это организовать, мы стараемся помогать, если у нас есть ресурс на это. А, а ну и это в то же будет? время мы стараемся сами развивать, то есть открывать какие-то площадки. Вот И понимаем, что у нас есть сейчас возможность открыть площадку в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород – большой город. Было бы интересно здесь открыть дискуссионное пространство, тем более, что у вас когда-то было такое. И вот, наверное... Этому городу было бы нужно дискутировать о политике, мы бы хотели создать такое пространство здесь. А с нашей стороны кто в этом участвует? видимо, пока я. Народ нужен. Нужны люди, которым это интересно, которые будут это организовывать, в которых желательно, конечно, есть какой-то опыт. Не столько опыт именно в какой-то политической деятельности, сколько в организационной. Ну и, самое главное, просто интерес. Интерес к этому делу, чтобы человеку хотелось этим заниматься, чтобы он понимал, зачем это надо была какая-то идея. Да, то есть увлеченность в создании такого действительно диалога, комфортного пространства для того, чтобы наконец услышать друг друга. Вот это вот, мне кажется, то, то что может движет теми, кто организует сам проект во ну, всех да, городах. Да, для нас прежде всего важно, чтобы люди, которые приходили к нам в организаторы, они скорее разделяли какие-то ценностные аспекты. Мы горизонтальная организация, у нас нет строгой иерархии, у нас в принципе нет иерархии в организации встреч, то есть мы собираемся, решаем коллективные вопросы, мы никогда не решаем вопросы путем голосования, мы всегда стараемся найти консенсус и мнение каждого организа организатора одинаково важно, поэтому да, это горизонтальная структура и структура, которая старается развивать города в той же степени, как и московский филиал, и вот ценностный аспект, который связан с тем, что для нас важна сама дискуссия, возможность представления разных точек зрения, альтернативных точек зрения и уважения к этим точкам, точкам зрения. Вот для нас важно, чтобы организаторы разделяли эти ценности. Именно поэтому сама площадка у нас, по сути, надо диалогично. Мы ждем представителей, носителей разных точек зрения на различные социальные, политические, культурные проблемы. Но при этом сами участники-организаторы, конечно, может, могут придерживаться разных точек зрения. Это, в общем-то, является то, что мы понимаем под надо диалогичностью. Это как вообще удается соблюдать? Потому что ну, люди же... Ну имеют свое какое-то мнение. Естественно, оказываясь в этой среде они его как-то, наверное, высказывают. Они сами не участвуют никогда, есть какой-то запрет? Сейчас хотела бы объяснить, мнение. что значит недодиологичность. Некоторые воспринимают это как что-то похожее на вне политики. Это а не так совершенно, конечно, нет. А недодиологичность подразумевается, что мы не аффилированы с какой-либо политической силой. То есть мы не идем на площадки, которые принадлежат какой-то определенной политической партии. Мы избегаем вот такого вот изначально заданного модуса идеологического. А что касается различий во взглядах, оно в командах действительно присутствует и как правило, это сказывается на незначительных вещах. То есть построение дискуссии, оно связано с умением задавать вопросы аудитории скорее, чем с преподнесением какой-либо точки зрения. И Нужно организовать скорее структуру для обсуждения, чем задать какой-то модус дискуссии, навязать какую-то позицию. Такого не происходит обычно. Ну, даже если нет попытки навязать, не бывало ли каких-то случаев неосознанного, может быть, смещения тусовки в сторону какой-то другой тусовки, которая просто там собралась, все другие перестали туда приходить, и там что-нибудь из-за этого заглохло в каком-нибудь городе, например. Ну, Такого не было. настолько радикально, наверное, не было, но мы часто замечаем, что иногда, например, в московской команде есть какой-то такой социально-демократический, наверное, уклон, больше центристский, и это иногда сказывается на материале. Мы потом осознаем, что ну, да, у нас здесь есть какая-то предвзятость в пределах третьего транспортного, вот, и мы не очень хорошо чувствуем, как мыслят другие люди, других взглядов и предпочтений, поэтому не всегда можем в полной мере представить картину с разных сторон. А бывает, что команды более радикального уклона формируются. Даже не радикального, скорее более ярко выживающего режим взглядов. Да, ну, все... более сильных убеждений, да, да. скорее так. А, ну, например, у нас в Новосибирске довольно такая левая активистское, а, организаторское а, сообщество, вот. И... Но это сказывается а... на тех, кто хочет к ним приходить? Не знаю, насколько это сказывается на тех, кто хочет приходить, но это сказывается иногда на подборе материалов скорее. То есть mm -hmm. они хорошо разбираются вот в материалах какой-то левой ориентации часто публикуют какие-то такие вещи а тему сложно. дискуссии всегда утверждает организатор, да? Тема дискуссии выбирают наши участники, поэтому потом тоже нет проблемы. То есть в конце, после обсуждения участники сами предлагают темы и потом голосуют онлайн. И организаторы в этом тоже могут участвовать на равных правах с участниками, но не могут навязывать свое мнение. Да, вот для этого и нужна эта надо идеологичность, чтобы какие-то предпочтения участников все равно были уравновешены, получается, тем, что мы много, получается, кого, много с кем пытаемся выстроить какие-то связи, контакты в том плане, что, допустим, зовем представителей абсолютно разных точек зрения на дебаты, условно либертарианцы и левоцентристы, представители, я не знаю, там, коммунистов и либералов, да, либералов или каких-то гражданских националистов, то есть здесь мы не ограничены, и этим мы, получается, немного действительно сглаживаем те, в общем-то, предвзятости, байесы, которые, предрасположенности, которые характерны для каждого человека. По поводу того, что Прийти может кто угодно, то есть единорос придет, тоже пустите и будете делать, лишь что так и как бы Даже Даже один раз у нас был кейс, когда мы когда мы приглашали на одни из дебатов представителя Мгер. Был такой даже случай после как раз известных событий 2019 года. И он пришел? и Он, он пришел, да. и он в дебатах, он представлял позицию за разгон несанкционированных акций. И ну, реакция аудитории была, конечно, очень бурная. И мы, к сожалению, не смогли как-то обеспечить возможность кого то более, наверное, мягкого комфортного дебатирования для него потому что наша аудитория в целом она скорее ну поскольку она активно интересуется политикой она скорее настроена э, против э, вот такой позиции до этого и нужна такая вот надо идеологичность чтобы э, все-таки дать э, ну, представители любых взглядов высказаться и ну, быть услышанным потому что как бы если нет доступа э, это и есть самая плохая ситуация когда все замыкаются в своих пузырях, возникает поляризация и никто не может никого услышать И все вырождается в такую абсолютную конфронтацию без перспективы какого-либо Диалога. Да, но я, например, не могу отвечать за всех организаторов, но я бы точно была не против, если бы к нам приходили люди, поддерживающие «Единую Россию» Владимира Путина. Пожалуйста. Нам очень интересно выслушать эту позицию. В чем, мне кажется, плюс как раз пространства, в том, что оно предлагает во многом учиться аргументации да. любой. Тут независимо как раз от того, какие у тебя взгляды, то есть ты приходишь именно вот на такую а гору, можно сказать, это возрождение чего-то древнегреческого в этом плане, и пытаешься отстоять эту точку зрения, абсолютно действительно неважно, какая она у тебя, главное, чтобы ты научился доносить ее и убеждать, потому что именно в даре убеждения э, и скрыт секрет публичности, который у нас так в обществе не хватает, что вот все в своих мерках, а сказать что-то кому-то в лицо и при этом, чтобы это не закончилось, Плохо, такого у нас мало. Этого надо больше. Возвращаясь к моему опасению, что вас захватят одни активисты. Если вас попытается захватить Единая Россия умышленно, наслав каких-то вот не то чтобы провокаторов, но так потихонечку э, навязывая какие-то неприятные темы, вот у, от умышленного плана у вас есть какая-то защита? А, я не думаю, что э, вообще такая ситуация гипотетически возможна, потому что как раз в том-то во многом и проблема таких организаций, что они не умеют даже как бы действовать на публичном в публичном поле вот именно таким образом, чтобы мирно как-то условно навязывать, распространять свою повестку, даже так скажем, распространять и заставлять именно вот тех, кто готов спорить и выступать, как-то... Как-то до, до них ее доносить Обычно доносится до тех, кто как раз не хочет спорить Хочет только слушать и воспринимать То есть до какого-то условного, не сказать, что большинства Но тех, кто, собственно, не готов именно к такому активной публичной роли, а вот тем, кто готов выступать в этой активной публичной роли, мне кажется, они даже и не особо пытаются выйти, выступить с предложением, вот в этом во многом их существенная проблема. Нет, так им не нужно пытаться что-то доносить, какую-то повестку, все так знают их повестку, и... Им нужно просто распугать адекватных посетителей вашего клуба. Вот опять же, что такое распугать, это тоже... Распугать неадекватные дискуссии. Вот для, для этого есть модерация. То есть, если, это, если уклон есть в дискуссии, вот любой такой уклон, для этого и нужен тот самый надо надоедливый модератор, который не позволит условно кому какой-то стране перевесить, захватить, навязать, создать некомфортные условия. Опять же, вот для этого, для создания такой комфортной площадки для всех мы и, и созданы, мы и нужны. Вот. Я так понимаю, есть два вида модераторов, да, те, кто э, присутствует на месте и те, даже если те же самые люди, но другая функция, те, кто выбирает тему, ну, одобряет тему, как-то следит, чтобы не было перекоса, что мы из, из недели в неделю обсуждаем путь. чаще всего одни и те же люди, которые, ну, э, которым как раз лучше видно э, ход самой дискуссии, перекоса. То есть это надо чувствовать вот лично, как бы участвуя, но при этом не особо транслируя как раз ту самую какую-то ярко окрашенную позицию. И я еще добавлю, что темы, они выбираются участниками, и здесь минимальная модерация, она может быть связана с тем, что тема была в прошлый, позапрошлый раз, поэтому мы не хотим проводить ее сейчас, просто потому что аудитория только что говорила на эту тему. Или тема сформулирована слишком широко, и мы пытаемся сориентироваться на... Опять-таки тот ресурс, который у нас есть, что мы можем подготовить, что мы умеем, знаем, как готовить. И исходя из этого, мы можем немного корректировать формулировки сами, но главное оставлять суть, которую изначально участник хотел изложить вот именно в этой формулировке темы. У нас этим будет заниматься у нас сейчас есть несколько человек в команде в нижнем новгороде но мы продолжаем активно набирать команду нам очень нужны организаторы поэтому приходите пишите пожалуйста в инстаграм да. ссылка в описании живой процесс который вот продолжается да, до сих пор то есть у нас никогда собственно команда она живая везде и всегда то есть обычно у нас какое-то обновление во всяком случае и в москве и в других городах происходит то есть ну, кто-то, допустим, полгода поведет дискуссию, поймет, что это не его. Кто-то ведет больше года и уже вовлекается дальше. То есть мы вообще существуем три с половиной года уже, и вот такое обновление команды происходит, это живой процесс. А твой вопрос про единороссы, который может как-то все сорвать. Про... Систему единороза. Ты имел в виду, что на месте участника окажется человек из каких-то там провластных структур, и он просто во время дискуссии, организованной заранее, начнет там, не знаю что выкрикивать что-то. Ну, скажем так, административный ресурс «Единой России» может даже с каких то участников, которые и тему следующей дискуссии выберут неприятную, и следующую неприятную, и постепенно просто выжгут все это прекрасное пространство. А мне кажется, им таких оригинальных идей никогда не приходят в голову, да, у нас ничего подобного спасибо. не было. Вот сейчас мы, мы их, собственно, и предоставили, да, вот в данный момент. Ну, я просто не люблю такую логику, что не давайте им идеи, как бы, ну, у них есть люди, наверняка, на зарплате, которые придумывают идеи, и вы уже 3,5 года существуете, я поэтому думаю, кто-то мог даже пытаться. Такого, такого не было, просто потому что им... Вот в этом и их проблема, им неинтересно вообще смотреть на э, вот такие публичные структуры, ну, кроме как вот, э, естественно, это не касается действий каких-то силовых органов, которые по-другому с ними действуют, как мы знаем, но э, именно вот вовлечься даже так вот, как... как какой-то был предложен. да, манипулятивный сценарий, даже такого никогда не было, просто потому что, потому что как кажется, им вообще это неинтересно. У нас на площадке нет лозунгов, мы ни к чему не призываем, у нас дискуссия проходит в рамках законодательства РФ, потом приходишь, если ты придерживаешься таких подобных взглядов, кажется, что весьма скучно, потому что люди говорят спокойно, взаимоуважительно, иногда уходят какие-то конкретные аспекты, и это выглядит, ну, не то чтобы интересно, мне кажется, для силовых структур. Мне кажется, что дискуссия сама по себе а, как будто бы не несет какого-то потенциала, опасности. Сама такая постановка вопроса о том, что мы именно про дискуссию, она не кажется с первого раза понятной. Некоторые, допустим, говорят, ну вот, а мы подготовим какие-то предложения, может быть, куда-то их дальше понесем, условно, вот в администрацию, подадим какую-то публичную петицию, письмо создадим, я не знаю, что-то в этом роде. Бы были такие даже вот предложения, но... Здорово, а, здорово. участники никак это, это может быть здорово, да, но а, в это все равно закладывается, вот, условно, тот самый модус какой-то именно активного действия, но а, прежде чем переходить к этому, мне кажется, многие не понимают о том, что вот вначале надо сесть и поговорить, вот, и мы именно об этом, о том, чтобы создать как раз такую площадку, где хотя бы можно обсудить, обменяться взглядами, понять, что вообще другие думают, потому что мы же не понимаем часто, что думает наш сосед о, о том, что происходит, условно, что волнует тебя и волнует ли это его, схожая или у вас повестка. Вот э, эта атомизированность российского общества как раз и является, мне кажется, той глобальной проблемой, с которой Такие дискуссионные пространства, такие форматы и такие вот среды, мини-среды мини дискуссионные должны не то чтобы бороться, мы постепенно ее преодолевать. Создали дискуссионную пространство изначально студент вот нескольких московских вузов. Мы даже были одно время студенческой организацией высшей школы экономики. Одна из частей нашего проекта до вот осени 2019 -го года. Это было собственно, довольно разрешенное такое поле, которое позволяло многим э, существовать. Ну, вот, журнал Докса тоже был, допустим, по сути э, студенческим журналом в Вышке. То есть это, это до определенного момента даже не вызывало никаких подозрений. Что говорит о такой вот негативной эволюции э, публичного пространства в России. В принципе, э, это в чем-то э, нас можно считать и просветительским проектом, потому что мы вот... Так как выросли из студенческой среды, стараемся использовать какие-то свои знания. У нас было в организаторах много, допустим, студентов-политологов. Использовать свои знания для того, чтобы как-то ну, просветить, помочь узнать чуть больше о мире политики тоже. То есть в этом плане может быть как раз уязвимая точка той самой но мы не стараемся убежать от такого просветительского формата, вот, от какой-то мини-лекции, условно, от э, какого-то хотя бы минимального донесения информации. Да, поясню немножко контекст. Мы сейчас записываем этот разговор накануне первой дискуссии в Нижнем Новгороде, но когда видео выйдет, это уже будет после первой дискуссии. Кстати, как прошло? Очень интересно, очень переживаем и волнуемся. Надеемся, все было в порядке. Да. Да, по поводу силовиков хочу спросить. Я вот до этого спрашивал про «Единую Россию», мне кажется, силовики все-таки иногда могут что-то делать, ну, по каким-то не политическим мотивам, а просто потому, что что-то шевелится, ну, давайте мы придем, вот, как бы. А сразу скажем. Есть ли такие опасения, были ли такие случаи? Таких случаев не было, и не было просто потому, что мы, правда, дискуссионный проект обычный, но опасения всегда есть, особенно, как бы, зная специфику, все-таки в разных городах по-разному, и нижегородская специфика здесь выделяется все-таки, то да, конечно, такие опасения есть, но, наверное, их стоит развеять, потому что в данном случае ну, предугадывать чего-то бессмысленно, то есть посмотрим, как, как пройдет, но а, с точки зрения какого-то рационального действия здесь угроз искать вообще не стоило, как и как, собственно, мы существовали последние три с половиной года, и никакого с этой точки зрения внимания действительно не было, потому что, потому что это дискуссионное пространство, это дискуссионный проект. Ну, я думаю, наши зрители больше уже знают, стоит нам на опасаться или не стоит, да. судя по тому, как прошла первая встреча. Ну, может случиться на второй. Будем будем оптимистами, а там смотрим. Ну, по крайней мере, после публикации нашего анонса, уже через полчаса нас заметили, нас заметил канал. И написали, они пригласили товарищей силовиков прийти к нам на встречу. Если товарищи, силовики хотят поучаствовать в дискуссии, мы не против. Как одна из это шутка, конечно. Пора, да. Но как... на самом деле этот э, канал, он то, что на нем пишут, это вообще не означает э, ничего в реальности. Ну, Какое не раз, обязано раз, означать. Раз. Ну, мне там уголовку обещали в этом канале когда-то за там, одну фразу в ролике. Ну, мы так поняли, что это под такой жанр очень интересный своеобразный ну, нижегородский. Очень, очень своеобразный, да, такой пугательный жанр, который, конечно. Непонятно, зачем существует, ну, возможно, призван кого-то демотивировать, но, надеюсь, надеюсь, не демотивирует. Не хочется делать им рекламу сейчас, конечно. Да, я поэтому, да, уже... я думаю, это все вырезать, вообще, нахрен, я не люблю их название произносить, вот именно потому, что... Можете просто запикать. Ну, ладно, допустим, вас ничего не напугало, а как к этому относятся владельцы помещения, где вы собираетесь... Да, опять, опять же узнаем Нет такой атмосферы, что вы приехали в Нижний Новгород, а тут все боятся Атмосфера, атмосфера чувствуется действительно такой, как бы, подавленной какой-то вообще любой, вот именно гражданской активности Да, то есть, условно, в других городах это ощущается гораздо вот меньше Но а, посмотрим, то есть, это, это все, как бы, решается уже... По факту именно посмотрим на прецедент, то есть как бы, а, интересно ли это людям, б, какая действительно реакция здесь будет. То есть в любом случае это живой дискуссионный процесс, там поглядим. Ну и стоит сказать, наверное, что одно помещение нам отказало именно из-за слова «политика» в названии. Да, и слово «политика» при этом не... не... Э, не вникая в суть самой дискуссии, в том, что это как бы э, не, какого, не название движения, не название там партии какой-то, то есть буквально на уровне это «Привет, мы пространство, политика, политика. Да. До свидания. да, «Привет» — это пространство, политика, это, это действительно «до свидания», то есть это... Политика ну, — это, это симптоматично в российском обществе, правда. Политика — это грязно, политика — это опасно, политика — это вообще то, то, к чему, ну, не стоит притрагиваться совсем. Была еще одна площадка, которая Отнеслась к нам тепло, с большим пониманием и интересом, но при этом, к сожалению, ей тоже пришлось отказать нам По той причине, что есть некоторые трудности, опасения, и они действительно боятся сейчас привлекать к себе внимание И поэтому не могут проводить подобные встречи, хотя у них площадка идеально подходит к нам, к сожалению, не получится пока что а есть у вас какой-то опыт, не знаю, взаимодействия или конкуренции с дискуссионными клубами, которые организуют партии и, соответственно, имеют какую-то специфику выборки тем? И там, Это лучше, хуже? Может быть, там люди более идейные какие-то? К сожалению, очень мало дискуссионных клубов существует, в принципе, удачных я имею в виду, которые собирают прямо аудиторию, готовы открыто приглашать разных гостей и... Мы чувствуем себя в этом да, такими даже первопроходцами в каком-то смысле, потому что наши форматы, они вряд ли повторяются в других дискуссионных клубах, я подобного не видела. И поэтому, да, мы пока не чувствуем в этом конкуренции. Возможно, было бы даже здорово, если бы появились какие-то организации, которые тоже занимались бы развитием дискуссии, и это было бы интересно, но да, мы пока чувствуем себя чуть ли не единственными в этом. То есть именно такая довольно постоянно действующая площадка, которая с той или иной периодичностью, не в каких-то мероприятиях раз в год условно, а с каким-то постоянством хотя бы раз в месяц что-то проводит и при этом дает возможность высказаться всем Да, Это, это редкость, как ни странно, хотя казалось бы, что, что проще придумать. Просто вот с, э, позови всех и, и дай всем высказаться так, чтобы никто друг друга не перебивал, не орал, не кричал но, как, как оказывается, это трудно. В нижнем Новгороде действительно было раньше был дискуссионный клуб в штабе Навального долгое время был, ну по крайней мере вот в тот период, когда я его застал. Не знаю, насколько он по вашим меркам надо идеологичный, но темы поднимались разные, но люди приходили в основном, наверное, более-менее одни и те же, и они между собой Знакомились. И потом это перерастало уже в какую-то другую тусовку, и потом уже они действовали где-то вместе, там, организовывали что-то вместе, то есть, ну, я со многими своими товарищами познакомился именно там. А это... Постоянное явление, да, вокруг дискуссионных клубов возникает в э, сеть знакомств? Да, это так действительно происходит. Люди приходят, знакомятся и находят общие интересы, и, естественно, им хочется продолжить общение. Если они придерживаются одних взглядов, это интересно. Если они придерживаются противоположной точки зрения, это еще более интересно. И у нас как раз в московском пространстве вот образовалась и компания друзей, которые регулярно встречаются, общаются, при этом придерживаются абсолютно разных взглядов и чувствуют себя комфортно, спокойно дружат, это им не мешает. И, ну, и возможно, что это может вести к какому-то совместному сотрудничеству, какой-то деятельности, там, не знаю, совместному открытию какого-то проекта. Мы тоже стараемся поддерживать низовые инициативы, интересные, социально важные. И если подобные возникают, мы оказываем какую-то и медийную поддержку и тому подобное. Но площадки действительно существуют для того, чтобы люди строили горизонтальные связи, и это самое важное нету этого какой-нибудь оборотной стороны, какого-то э, периода полураспада, когда все собрались, сначала незнакомые, потом познакомились, потом это превратилось в между собойщик, никто новый не приходит, старые потихоньку ушли. Ой, мы всегда обсуждаем эту проблему да. тусовочки, но в Москве она, наверное, не возникает по той причине, что… Ну, да, много это, людей. Да, много людей, действительно, они ходят там в течение какого-то времени, а потом сменяются, происходит ротация, происходят другие компании совершенно, и так происходит из года в год, у нас новые люди, все время пополняется состав, наверное, это больше проблема не больших городов, где вот действительно потенциал не очень большой для расширения, и, наверное, все время формируется какая-то одна устойчивая аудитория. Ну, в Москве среди участников определенно меньше половины постоянных, то есть каждую встречу приходит это в среднем 30-40 человек, из них постоянный максимум 10. Но ну, это предел. Обычно постоянно там участников 5-6, все остальные каждый вот раз новые, те, которые ходят там через раз, когда могут прийти. В общем, свежая аудитория появляется регулярно, все время новые лица. А какого размера Круги людей, которые, ну, нет-нет, до да придут То есть да. эти более-менее постоянные участники Вот в Москве самый большой, да, да а в других городах как? Ну да, как бы само количество зависит от тем встречи, но и от города То есть, конечно, больше всех в Москве Но и в других городах, то есть в Петербурге все равно это в пределах 20, 25, иногда 30 На каждой встрече, да? Это... А, на каждой, нет, могут быть колебания, конечно Есть темы, которые вызывают, условно, недостаточный интерес, хотя... А, хотя важны, ну... Например? А, слишком не политическая, слишком, слишком может быть да не политической. Допустим, у нас была тема смерти, за которую проголосовала, смерть в политике. А, как, или апатия. То есть то, что интересно пообсуждать, то, с чем все сталкиваются. Ну, вот, кажется, на апатию смешно это звучит, на апатию пришло довольно мало, и восприняли ее довольно апатично. Это было в Москве. А, но а, есть тема, да, которая вот, урбанистические градостроительные это то, как раз что. Популярны среди большинства. Еще очень популярны э, такие темы, связанные с условной культурной повесткой, с тем, что, э, с чем сталкиваются условно э, каждый день люди в Твиттере, но что не часто э, может быть коррелирует с повседневной такой обычной российской повесткой, но в Москве, допустим, и это многим интересно, но вот. Культурно это вот cancel, -каучер, cancel -каучер. допустим, да. ну Тема зависит от участников, и поэтому в Москве интерес, может быть, к таким более вещам а, западной ориентации, может быть. Ну, то есть вопросы cancel там левого дискурса, правого дискурса. Да. такого уже вопросы более абстрактного характера, теоретические. И, действительно, это больше похоже на такое... Ну, тусовочку в социальных сетях, которые... А что обсуждают тогда в других городах? Ну, а в других тусовки? городах, мне кажется, вот какие-то более конкретные темы. Да, более конкретные, то есть, или связанные с местной повесткой, что вот интересно, что наболело, допустим, какая-то градостроительная политика, что что что, э, там, что происходит с каким-то парком, сквером условно, почему принимается именно тот, э, тот а не иной план, как бы, э, какие-то местные условно события, которые вызывают, приковывают интерес э, Опять же, организаторами в этих городах являются сами жители городов, то есть э, москвичи, они все-таки э, много места и времени не занимают в этих региональных дискуссиях, и поэтому здесь тема варьируется, и то, что будет интересно на месте, будет обсуждаться. Самый маленький клуб у вас где? У... Маленький по численности в Тюмени, конечно. Ну, то есть вот... По сути, это логично, что, наверное, по численности населения города все-таки ранжируется и... Москва, Питер, Новосибирск? Новосибирск, Тюмень, да. А сколько там человек ходит в Тюмени? В Тюмени 10-12 в среднем. Разброс от 10 до 30 в Москве. Ну, в Москве да, до 50, 50 бывает. 50, да. Да. А в Нижнем сколько мы ожидаем? Сколько здесь удастся поднять, там, если это расцветет и через полгода? Сложный вопрос, потому что одно дело, это первая встреча. Возможно, кто-то будет, с, кому интересно, я так думаю, он будет следить за публикациями в наших соцсетях, за нашими какими-то отчетами, как это все прошло нашими рассказами. И потом, если он увидит, что все было клево, он захочет прийти на следующие встречи. Ну, я примерно так себе это представляю. И, конечно же, на первую встречу много людей, ни я, ни мои коллеги не ждем. Ну, конечно, хочется, чтобы не меньше 10 было. А ну, а сколько, думаешь, вообще удастся пропустить? Ну, то есть как, какой план? Где нижний находится в этом списке? Ну, я думаю, где-то рядом с Новосибирским, может. Имеет право, города, в принципе, похожи по численности, миллионики, метромосты. Почему бы и нет? Почему бы и здесь параллельно не провести? Неуместно, совершенно. Но все-таки. Вот интересно, значит, вы занимаетесь как бы над идеологичной организацией э, дискуссии, э, но также вы, по сути, медиа. Вы снимаете часть своих дискуссий, дебатов и также еще какой-то уникальный контент, который тоже у вас выходит. Насколько медиа вообще является над идеологичным? Я так подозреваю, что все-таки в отличие от э, дискуссии э, гости для интервью уж не демократически выбираешь. Это правда. Ну, к сожалению, так. Я бы хотела, чтобы в этом больше участвовал... Людей, которые меня слушают И мы как раз сейчас немного меняем формат При котором у нас будет предварительно выходить анонсы, Можно будет задавать вопросы гостю Я всегда в конце подкаста говорю, если у вас есть идеи Напишите вот предложение Но, естественно, выбирать-то буду я, а не они Ну да, соответственно, корректируешь повестку да. Соответственно, это уже какой-то э, свой вклад в идеологию Это правда И у нас пока нет какого-то, наверное, устоявшегося мнения По поводу того, как делать медийные проекты в плане э, идеологии приверженности, то есть есть общее понимание того, что мы не должны уходить в какой-то один ракурс и исходить из какого-то одного ракурса. На своих подкастах я обычно стараюсь задавать вопросы не очень удобные, показать вот разные взгляды на проблематику, которую мы обсуждаем, гостю задать ему такие вопросы. Но это не всегда выходит, потому что конфликтное интервью в целом очень тяжело и психологически строится, и с точки зрения содержательной тоже. Трудно строить конфликтное интервью. Иногда оно выходит нейтральным, когда я просто пытаюсь раскрыть персонажа, рассказать, чем он занимается, но, Естественно, здесь трудно говорить о какой-то вне идеологичности. Естественно, наверное, все зависит от человека, который ведет интервью. И я думаю, что имплицидно понятно, что эти форматы, они несколько отличаются от наших дискуссионных форматов. То есть, да. скорее, мы, это даже такой околопросветительский, действительно, медийный формат, который не подразумевает вот вписывание в эту концепцию. Медийные проекты пространства политика это тоже какая-то федеративная тема или это ну, то есть, будет ли в Нижнем Новгороде, например? Ой, да, мы, мы очень хотели бы, чтобы в Нижнем Новгороде что-то подобное вышло и мы поощряем инициативу регионов, если они хотят подобно заниматься. А съемка мероприятий э, у вас ведется с целью, чтобы их смотрели или чтобы что первично, мероприятие или его съемка? Мы как никогда поняли, насколько важна именно живая дискуссия, когда наступил карантинный период, и нам приходилось... Мы перешли на формат стримов, когда к нам участники приходили онлайн, и мы через Zoom пытались сделать какие-то конференции форматы. мы поняли, что ну, это какая-то демо-версия. Демо Получалось, конечно, отчасти, но это совсем а, не то. Это вообще может, не... Даже, даже такие спикеры, которые, может, и в живую бы дискуссию не пришли. Да, Допустим, политологи приезжая. Александр Кынев приходил, там приходили, приходили многие другие участники, а это, а Майкл, а. Наки, то есть многие известные публичные лица, но при этом стоит отметить, что вот от той самой живой дискуссии, когда не только мы, плюс сам гость, но и еще условные 50 участников, которые могли бы поговорить, могли бы спросить узнать и подискутировать, поспорить. Этих людей, даже несмотря на то, что это была открытая зум-дискуссия, так вовлекать не удавалось. Именно поэтому для нас все медийные форматы, они действительно вторичные. Они скорее служат таким развлечением. Пока вы ждете следующей встречи, вы можете посмотреть интервью, вы можете чуть, -чуть больше узнать о каких-то вещах, вы можете посмотреть дебаты, которые, возможно, пропустили. Но само вот присутствие, это, наверное, дискуссия, встречи, это центральное, что мы делаем, самое важное. Конфликта из-за этого никакого не получается, я имею в виду, как бы между творческой задачей сделать медиапродукт и хорошо, свободно, ненапряжно обсудить что-то в оффлайне. Не сковывает ли камера людей? можете ее убрать там и вообще тогда будет... Ты имеешь в виду, когда мы записываем встречи, сами не мешает ли это людям? Записывайте встречи, да, или даже э, дебатеров, если им зрители вопросы задают, э, не скованы ли они тем, что это потом будет на ютюбе? Нет ли такого Хорошо. эффекта, не замечали. Я такой, вот такой вопрос я слышал такой в, в Новгороде. <связано> да, этого, ну, этого абсолютно нет, потому что ну, все как бы, наверное, привыкли к тому, что более менее какое-то крупное мероприятие, всегда э, лучше запечатлевать и особенно если это дебаты, когда uh, представители каких-то полярных точек зрения пытаются uh, очень интересно иногда, вот в этом плане особенно интересно взаимодействовать с молодыми какими-то политиками uh, и ну, просто условными участниками всяких групп движений, которые предлагают неординарные взгляды, не зашоренные, uh, собственно, каким-то долгим таким опытом, не... Uh, не говорящий штампами, и вот в этом плане с ними интереснее всего. Ну и да, здесь никогда такого вопроса не стояло о том, что запись – это что-то такое опасное. Это, это вот опять же момент публичности, который вызывает желание заползти в раковину. Вот Это симптоматично на самом деле, что даже такой вопрос возникает, потому что когда есть желание заползти в раковину и молчать, это сигнал, что все плохо. Помимо медиа мы еще делаем и хорошие материалы, и статьи, и подборку материалов. И когда я еще не была организатором, а была просто участницей встреч, я полгода читала паблик, и мне очень нравилось. И это было очень интересно. У нас хорошие качественные материалы, и мы этим гордимся, пожалуй. Вот. И это тоже часть того, что мы делаем, тоже важная часть. И иногда можно просто читать в паблик, это будет очень интересно. Это тоже повестка, медиа, идеология. Тоже… Ну, это скорее мы... В материалах мы дальше всего уходим от этой самой недоидеологичности. Тут, допустим, нашим гостям активных встреч было такое, по крайней мере, вот два года назад у нас очень распространено, что многие из гостей… Постоянных наших встреч иногда высказывались в формате мини таких статей э, на, ну, на какие-то интересующие их темы. То есть и здесь уже э, позиция человека его аргументация чисто в таком плане открытым, не можно сказать, не цензурируемым над идеологичностью была представлена. То есть... вот в последнее время в Москве у нас скорее материалы, они делаются подборкой к теме, которая будет в ближайшее время, и они ориентированы именно на просветительскую часть, на возможность углубить дискуссию, показать, что вот есть вот такие вот статьи, есть такие видео, есть такие исследования, которые помогут вам лучше дискутировать, аргументировать свою позицию. И мне кажется, это тоже очень ценно. Часть, потому что люди устали от онлайна. То есть, если как бы до Open пандемия онлайн продукт был чем-то все-таки таким дополнительным то на следующие полтора года вплоть до нынешнего момента пандемии это продолжается это все-таки основной такой формат взаимодействия с какой-то внешней информацией то поэтому конечно мы сдвинули акцент все же на ты когда появилась на эта возможность когда вот пандемии меры спали, сдвинули э -э -э, акцент на живую дискуссию и на такие живые форматы обратно. Не бывает э -э, такого, что люди э -э, воспринимают все-таки вас как медиа и, соответственно, в связи с этим э -э, не хотят приходить? Потому что, например, ну, я видел людей лично, которые э -э им говоришь приходи на дискуссионный клуб там вот что-то интересное собираются обсудить, ну вот когда что-нибудь было они говорят, нет, я не приду в штаб Навального туда зашквар, нет, я не приду в Яблоко туда зашквар А если вы медиа, которые что-то пишете, у которых есть какие-то свои авторы, какие-то свои ведущие какой-то вот своя повестка свой язык, то не становитесь ли вы за шкваром для кого-то? Нет, ну, надо сказать, что медиа у нас довольно нейтральные тоже в этом смысле. То есть, они даже не то, чтобы нейтральные, наверное, это неправильное определение. Скорее, они носят более просветический характер, и, исходя из этого, нет ощущения, что это какая-то определенная сторона, что это это определенно не штаб Навального, это определенно не Яблоко. Мы стараемся показывать разные позиции, и поэтому нас трудно в этом плане упрекать как-то и определить. И нет ощущения, что к нам приходить вот зашквар именно потому, что мы приверженцы каких-то взглядов. Вот, то есть мы стараемся сохранять вот эту надоидеологичность в этом плане. И в отличие от штаба Навального и Яблока, именно от лица пространства политика никто не выражает собственно, свое мнение. Просто если говорим о какой-то проблеме, раскрываем ее со всех сторон. Если наши гости говорят о какой-то проблеме сквозь свои взгляды, они говорят это от лица самих себя, не от лица пространства политика. Иногда высказываемся как проект. Это случается в тех ситуациях, когда происходят какие-то трудности, сложности с нашими друзьями, с участниками проекта, если они попадают под какое-то преследование или с ними что-то случается, мы, конечно же, вступаемся и высказываемся. То есть вы, по-моему, высказывались про команду 29? Да. Про команду 29, потому что, что мы то, с ними то, снимали то, интервью и взаимодействовали. Также мы высказывались по поводу докса, потому что это дружественный нам проект, мы много вместе планировали делать и делали, поэтому это действительно было важно высказаться, а что касается каких-то вещей, которые не требуют вот нашей реакции, мы стараемся не высказываться как-то однобоко, такого вот, да, не бывает. А если говорить, вот изначально твой вопрос был про то, что некоторые могут воспринимать Наш канал именно как медиа Просто вот читать его Я в этом не вижу проблемы У нас вот в паблике в основном почти 6 тысяч человек И при этом не все они, я думаю, ходят на встречи Это было бы страшно вот. И вполне спокойно воспринимаю такую ситуацию Что кто-то читает и находит для себя полезные материалы и, может быть не готов прийти или не может прийти И просто пытается просветиться Что-то узнать из нашего паблика, пожалуйста Я думаю, часть аудитории всегда будет именно такой И это нормально ну и последний вопрос. Давайте каждый из вас попытается предсказать, что в ближайшее время случится с пространством политики в Нижнем Новгороде по взаимоотношению с силовиками, по взаимоотношению с владельцем помещения, с участниками, с какими-то партиями. Что будет? Ну, могу ответить первый, как человек, который среди ребят Прежде больше всего, всего да, понимает специфику. Я думаю, успех у проекта определенный будет, интерес у людей наверняка есть. У нас есть интересные э, спикеры, э, может быть, может быть местные лидеры мнения, опять же, выборы рядом. Э, очень много кто захочет высказаться в разных форматах, как и лекционных, как и дебатных, как и вообще что угодно. Определенный успех должен быть Мне, как ни нижегородцы, трудно понять местный контекст полностью Но что я вижу, это, на мой взгляд, именно запрос на такую горизонтальную дискуссию На вовлечение в такой прямой разговор о тех вопросах, которые интересуют местную аудиторию. Мне кажется, в будущем это может быть и должно быть, в принципе, интересно и какой-то условной и студенческой, может быть, аудитории, может, они найдут какие-то свои темы, которые им будут интересны. Из-за этого будет, конечно, как-то шириться круг и участников, и тех, кто вовлечен в... Собственно, работаю над этим проектом вот. И мне кажется, что с этим связаны основные перспективы А с какими-то рисками, ну, посмотрим Я просто не понимаю с, с точки зрения тех, кто принимает такие решения Какие тут могут быть риски от такого проекта Но не будем думать за них Будем просто делать, будем делать горизонтальную дискуссию дальше когда мы начали делать «Пространство политика в Нижнем», мы начали искать команду, у нас сложилось крайне положительное впечатление, по той причине, что мы увидели, что люди действительно хотят здесь общаться и находить альтернативную точку зрения. Они с удовольствием хотят даже с такими людьми работать, потому что организаторы там, одних убеждений – приглашали людей, которые придерживаются совершенно далеких до них убеждений, и при этом было бы интересно вместе посотрудничать, поработать. И нам показалось, что это очень интересный в этом плане регион, в котором действительно может состояться дискуссия, и она здесь очень нужна. И мне кажется, что очень важно нижегородцам убрать из вот своего представления какого-то глубинного, что дискуссия — это что-то преступное и опасное, и прийти и понять, что говорить о политике – это здорово, это необходимо, это важно, и в этом нет ничего преступного и зазорного. Спасибо большое за разговор. Со мной сегодня были представители сети гражданских проектов «Пространство. Политика» Василиса Борзова, Игорь Миглан и Максим Лебедев. Мы ждем каждого из вас на ближайших встречах "Пространства" и надеемся, что пространство будет интересно нижегородцам. Не бойтесь говорить о политике. С вами был Макс Алибаев. Спасибо.